Гим «Девяти планетам» – один из лучших способов гармонизировать все планетарные влияния. Этот гимн, называемый также «Новограха» с тотрой, мантрой или молитвой, лучше произносить перед началом дня, после пробуждения, желательно на рассвете. Он помогает устранить все проблемы наступающего дня. Однако, постоянное чтение этого гимна в любое время суток, днем или ночью, приносит благо и процветание. Беды от воров, пожаров или из-за плохого влияния планеты звезд будут аннулированы, так утверждает Вьясариши, и это без сомнения непогрешимая истина. «Я склоняюсь перед Господом Шри Ганешей». Вославим Бога Солнца, спорящего красотой с цветами, преклоняясь перед Тобою, О Лучезарный сын кошьяпы, враг тьмы и истребитель всякого зла, Ом Шри Сурья Намаха. Почтительно склоняясь пред Тобою, О Бог Луны, белизной подобный творогу, морским раковинам и снегу. Верховное божество священного напитка Сомы, порождение молочного океана, украшение головы Господа Шамху. Ом-Сом-Сомая-Намаха. Почтительно склоняясь пред тобою о мангала, бог планеты Марс, рожденный богиней Земли, сверкающий подобно молнии. Предстающий в образе юноши с копьем в руке. Ом кумку куджая намаха. Склоняюсь перед тобою, о Будха, бог планеты Меркурий. Ты ликом подобен бутону цветка черной горчицы, а красотой лотосу. Твои формы несравненны. Ты наделяешь каждого остротой ума, О сын Луны, одаренный кротостью нрава. Ом, бум, будхай, намаха Преклоняясь пред тобою обреха спати, Бог планеты Юпитер, наставник всех девов и святых мудрецов, Златоликий и премудрый повелитель всех трех миров ом брим намаха. Я почтительно склоняюсь пред тобой, об Харгава, Бог планеты Венера. Ты белоликий, как покрытый льдом пруд, О величайший наставник демонов И составитель священных мантр и писаний. Ом-шум-шукрая намаха. Почтительно склоняясь пред тобою, о неторопливый Сатурн, синевое лица своего подобной сурме, брат бога Ямы, рождённая от бога Солнца и жены его Чхаи. Ом Намаха, Ом Намаха, Ом Намаха. Я с почтением склоняюсь пред тобою, о Раху, рожденный львицей и Симхикой, обладающей лишь половиной тела, но достаточно могущественной, чтобы подчинить себе солнце и луну. О, мрамора рахавана Маха! С почтением склоняюсь пред тобою, о чудовищный и грозный Кету, обликом подобный цветку дерева Палаша, со звездой на челе, Воспринявший могущество свое от самого Рудры, Он кемки Тавина Маха. Эта стотра составлена шривья Сариши. Я призываю высшее божество являющиеся создателем, поддержателем и разрушителем Вселенной, и божеств, управляющих Солнцем, Луной, Марсом, Меркурием, Юпитером, Венерой, Сатурном, Раху и Кету, и прошу у всех благословения. Послушайте также этот гимн планетам в наиболее краткой форме, пояснительной. Солнце поддерживает и дает богатство. Чандра Луна дает более высокое положение в обществе. Мангала Марс приносит удачу во всем. Будх Меркурий ведет в правильном направлении. Гуру Юпитер всегда придает значимости любому аспекту жизни. Шукра Венера дает все виды счастья в жизни. Шани Сатурн дает мир в жизни, Раху дает силу и энергию, Кету дает прогресс в вашей семье. Все эти планеты всегда дают все самое лучшее и благоприятное для каждого из нас.